Thunderbird – это кроссплатформенный почтовый клиент от Mozilla, который популярен среди пользователей. В профиле Thunderbird собирается большой объем данных, которые могут быть утеряны в случае сбоя в работе программы, деятельности вирусов или выхода из строя компьютера, а также банальной переустановки Windows. Как же не утерять или восстановить в случае утери данные профиля Mozilla в Файлы профиля Thunderbird в профиле Mozilla Thunderbird сохраняет все настройки пользователя клиента, а также пароли, адресные книги, расширения и, собственно говоря, сами файлы электронных сообщений. В отличие от других почтовых клиентов, например, Outlook, Thunderbird не сохраняет всю информацию профиля в одном файле. Это папка с определенным набором файлов и папок, отвечающих за работу почтового клиента и сохранение его данных. Профиль Thunderbird создается во время первого запуска программы и по умолчанию сохраняется в папке на диске C, пользователи, имя пользователя, AppData, Roaming, Thunderbird, Profiles. В нашем случае папка с файлами профиля имеет такое название. Это произвольный, генерируемый самой программой набор символов. Профиль пользователя Thunderbird состоит из определенного перечня файлов и папок как ebookmap и history map. Файлы, которые содержат адресную книгу почтового клиента. CertDB, keyDB, secondDB. Файлы баз данных сертификатов и ключей сертификатов. Local Store RDF. Файл расположения и размера окон, которые определены пользователям. MailViews.dat. Файл режимов просмотра сообщений. Panacia.dat. Файл кэша почтовых папок, с помощью которого отображается дерево папок почтового клиента. Prefs.js – основной конфигурационный файл Mozilla Thunderbird и другие. Кроме этих файлов, в папке профиля расположен определенный набор папок, среди которых можно выделить две. Mail – папка, в которой по умолчанию хранятся учетные записи почты POP3, причем файлы каждой учетной записи сохранены в отдельном подкаталоге. иmap-mail. Папка, в которой по умолчанию хранятся учетные записи почты и map. Файлы каждой учетной записи здесь также сохранены в отдельном подкаталоге. Именно в этих двух папках хранится вся переписка пользователя, входящие и исходящие сообщения. Причем каждой папке почтового ящика предназначен отдельный MSF-файл с таким же названием, который имеет данная папка в самом почтовом клиенте и ящике электронной почты онлайн. Создание резервной копии данных с Underbird. В Mozilla Thunderbird нет встроенных инструментов для создания резервной копии данных профиля или файлов переписки пользователя. Поэтому, в случае необходимости перенести профиль пользователя на другой компьютер или выхода компьютера или операционной системы из строя по какой-то из причин, есть два варианта – использовать стороннее программное обеспечение или создание бэкапа профиля вручную. Для этого перейдите в папку с вашим профилем пользователя Thunderbird – диск C – пользователи Имя пользователя AppData Roaming Thunderbird Profiles Имейте в виду, что папка AppData является скрытой и чтобы иметь возможность перейти в нее, необходимо настроить отображение скрытых файлов и папок на компьютере. Скопируйте папку с профилем и сохраните ее в удобное для вас место, например, диск D или внешний жесткий диск. Как восстановить данные Thunderbird из бэкапа в случае выхода компьютера из строя, переустановки Windows или если просто необходимо перенести данные Sanderbird на другой компьютер, это можно сделать восстановив их и созданные ранее резервной копии профиля. Для этого установите Mozilla Sunderbird на ваш компьютер и запустите. Во время запуска приложение создав установленные по умолчанию папки Profiles, путь которой я показывал ранее, новый профиль. Закройте приложение, не осуществляя в нем никаких дополнительных настроек учетной записи почты. После этого перейдите в папку Диск C Пользователи Имя пользователя AppData Roaming Sanderbert Profiles и замените содержимое папки нового профиля файлами и папками из созданной ранее резервной копии вашего профиля Sanderbert. Запустите Mozilla Thunderbird и все входящие и исходящие сообщения, настройки и отметки календаря будут перенесены в только что установленный почтовый клиент. В случае, если в результате форматирования жесткого диска компьютера или переустановки операционной системы папка или бэкап профиля Mozilla Thunderbird были удалены, то их можно восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Для этого загрузите и запустите Hetman Partition Recovery. Просканируйте с помощью программы диск, на котором был сохранен профиль или созданная вами резервная копия профиля Mozilla Thunderbird. Перейдите с помощью программы в папку, в которой находился ваш профиль на компьютере, восстановите папку или резервную копию профиля Thunderbird. Восстановите данные почтового клиента из бэкапа уже описанным способом. То есть, замените профиль Thunderbird файлами профиля, который вы восстановили. Для того, чтобы в случае утери было проще восстановить резервную копию профиля Mozilla Thunderbird, рекомендуется создать из копии папки профиля файл архив, zip или RAR. В таком случае восстановление профиля будет сводиться к восстановлению одного файла, а не папки с файлами. Поиск адреса электронной почты в файле Inbox. Как уже упоминалось выше, вся переписка пользователя хранится в зашифрованном виде в файлах с таким названиями, которые имеют папки почтового ящика. Такие файлы хранятся в папке профиля под каталогом с названиями Mail и ImapMail. Вся информация о таких файлах зашифрована почтовым клиентом но адреса почтовых ящиков, mail, на которые были отправлены или с них были получены сообщения, не шифруются. Поэтому, если в силу каких-то причин у пользователя безвозвратно утерян доступ к своему профилю с Underbird, то, открыв с помощью текстового редактора необходимые файл папки почтового ящика, в нем можно обнаружить и восстановить необходимые имейлы. Например, если необходимо восстановить из папки Inbox адреса электронной почты, заканчивающейся на headmanrecovery.com,